Всем привет, дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В общем, ребятки, в этом видео у нас будет биржа Polonix. Что у нас интересного по данной бирже? А, смотрим, короче, а, все как раньше, мы уже раньше с этой биржей работали. на нас всякие airдропы, мои дропы, всякие приколы, проектики тут были, листья тому подобное. Все работало, все отлично. Биржа чистая, свои активы и тому подобное, и всякие там нычки показала, которые не есть и нету. Так, с этим все хорошо. Приложухи все на месте, все работает. Что мы делаем? Мы идем вот сюда. Мы сюда, короче, идем за новогодними подарками. Нам нужно Мазерати, Тесла, там iPhone и все остальные приколюхи еще миллион долларов. Короче, я решил создать команду. Команду назвал я CryptoShark. Что подразумевать это вообще? Что то за движуха? Торговые конкурсы. То есть я создал команду, я торгую, вы присоединяйтесь, вы тоже торгуете, и чем больше мы делаем объем, на да, тут все дело у нас в объем упирается. Делаем объемчик и занимаем определенные призовые места. Если занимаем там, конечно, первые места, то мы выигрываем и, ми и миллион делим, как говорится, на команду. В команде может быть так нормально человек. И Мазрати можем играть, и тесла и тому подобное. Как видите, сейчас уже 249 команд. Разные, тут еще также бонусы, приколюхи. Очень много чего есть. Много разных приколов, халявы, там, где вы можете просто так вообще выполнять задание, урвать уже как бы на самом деле хорошо. То есть определенные цели достигли, достигли мы. Опа, нам еще бонус упал. И потом эти все бонусы между собой, все это, как говорится, здесь все это делится автоматически между всей командой. Командное сражение. Что, допустим? Вот, видите, CryptoShark. Ну, у нас уже как бы написано... Ну, это показано так, потому что я зашел с аккаунта с такого, и показано, что на первом месте нахожусь. А на самом деле мы находимся на 232 месте. Ну ладно. Короче, что у нас? Всего лишь 10 миллионов долларов объем торгов. Но это вообще не серьезно. И он занимает первое место. Как так, я не понимаю в команде 300 человек у этого 600 тут тут короче такие ладно все это херня короче залетаем делаем нормальные бабосики крутим лавеху. Все у нас будет хорошо сейчас мы эту команду крутим так что будем топ-1 короче уже будем не знать на чем кататься пацаны короче я не знаю там или кому, кому там кому тесла третья нужна модель там кому там озиратик знает. керо кому iPhone? короче ладно с этим Тут еще ежедневные получите свою долю с 20 тысяч там приз есть. Но это нам, я думаю, даже не интересно, потому что это все мелочи. Ладно, ссылочку, короче, отправляю. Смотрите, как это все делается, регистрируется. Эта движуха будет еще 15 дней. И как раз перед Новым годом получим приколы. Ссылку отправляю, по ней заходите, регистрируйтесь. И еще первые 10 человек, которые зайдут, как говорится, в мою группу, в мою командочку. Первые 10 участников получат по 10 долларов. Это будет как пробный фонд для торговли, получается, фьючерсами. То есть, вы, вы этот чирик никуда деть не сможете, но вы, вы сможете им торгануть. А если вы им торганете еще что-то, накалядуете, то есть, что сверху на, наторгуете, то можно забирать, выводить. Без проблем. Так, что нам здесь надо сделать? Короче, э, зарегистрировались вы по моей ссылочке, верно? Все хорошо у нас уже. Вписываем потом в этой Google форме, вписываем email на которую регистрацию проходили, вписали email Потом, а, что еще делаем? Заходим, короче, вот сюда. Вот сюда и называется командное сражение. Пишем вот так вот крипто. Шарк. Все. Делаем потом скриншотик. Обрезаем, не обрезаем его, кому как удобно. Делаем скриншотик и отправляем его вот сюда, так вот вставляем. Все, нажимаем «Отправить». После этого первые 10 участников, которые это так все быстренько сделали, под Чирик ушел, получают, кладут себе в карман. А, чирик получил, уже все хорошо. Все, можно начинать торговать, можно его обсрать, а можно вложить свои бабки и нормально сделать объемы. Потом тут очень-очень много новогодних призов, бонусов, которые будем пилить столько, что и задолбуемся их распиливать. Как говорится, главное, чтобы потом не вывезла. Так... Думаю, всем все понятно. Поэтому, что у нас цель какая? Перед Новым годом 1 миллион USDT. Мазерати, кому то Тесла, кому -то, еще что-то, кому Айфон. Все, пацаны. Вопросы какие-то будут? Пишем комментарии, ставим лайки, подписки на канал. Всем удачи, всех с наступающим. Всем пока.